В этом царстве много лет назад Девушка прекрасная в жила Царство не пройти, перекрыты все пути Но Василисе нужно жениха найти Тень-тень, день, день по тетень, выше города плетень Отворитесь ворота Тень-тень, день, день по тетень, выше города плетень Но никто не знал секрет Много добрых молодцев на Святой Руси Положили головы в царство, чтобы пройти Девушка ждет, парнишню и не дождется А в царевичу пород, со врагами бой ведет День-день, по-день-день, то ли Прыгнул к небесам. тин тин по ти ти ти ти ти ти